Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, немецкая ПТ-шка 10 уровня Як-Панзер Е100, карта Карелия, вылетела из головы, игрок Шустрик. А счет то уже 1-0, кто там сливается, вражеский светляк, АМХ 13-105. Постоянно вот эта картина. Легкие танки сливаются первыми. Ну, кстати, не всегда, да, бывает, все-таки есть люди, которые умеют играть на этих машинах. Но 856 получает объект 268. Сразу отпала охота, а? Выглядывать. Т Теперь заныкается, будет сидеть. Сейчас ну, посмотрим, выглядит. Нет, нет, все равно. Счет 2-1. Тут у противника минус проджета. Союзный тоже проджета минус. Еще и ТВПшка. Счет 2-2. Есть. Все-таки с четвертой попытки удалось еще раз пробить 268. -го. С четвертой, да, из четырех выстрелов По-моему, четыре было Два раза пробил, два раза не пробил 50 на 50 это же нормально Счет 3-3 С такой дистанции Попробуй там выцели Какое-то уязвимое место, куда-то попади Да главное, чтобы просто хотя бы В силуэт куда-то попасть А там уж повезет, не повезет Выстрел по кустам Кто там в кустах гриль сидит Ну это по указке Попасть не получилось. Сколько у Як ПЗ пробитие с золотыми снарядами, я даже не знаю. 420 миллиметров. Я балдею. Эх, вот сейчас кранвагон перебегал, но Як-ПЗ менял позицию. А так бы можно было там накинуть. Все, на правом фланге, кстати, все там плохо. Вот! Неаккуратный кранвагон. Зачем ты вообще сюда наверх залез? Сиди там в канавке, и отыгрывай от башни. Мне тут так что-то раз маячил, простили его, второй раз поехал. Арте, походу, больше особо стрелять сейчас нет. Сразу тут парочку чемоданов прилетело. Где третий? Третий арта куда-то в другое место Смотрит. Счет 4-7. Союзники продолжают потихоньку сливаться быстрее, чем противники. Хотя идет только пятая минута. Вот бывает, на больших картах наступает такой момент, когда никто не идет вперед. Казалось бы, у противника преимущество в три ствола. Надо ждать. Уже в четыре ствола еще минус союзный гриль. Вот иногда на картоне, ну так вот, такие ошибки делают. Сидят в кустах и... До первого выстрела. То если сидишь в кустах, сиди так, чтобы хотя бы была возможность не засветиться сразу же, когда ты выстрелишь. То есть находиться подальше от кустов. А то нет, надо же подъехать поближе, а то неудобно целиться, кусты непрозрачные. и вот результат. 60 ТП из засвета пропал, так что там непонятно, попал, не попал. Да, потому что если из засвета не ушел, даже если находится за пределами отрисовки, то есть далее далее 500 метров, если попадаешь, то все как обычно. Да, там пробил, не пробил, все сообщается. Ну и урон нанесен. А когда противник не светится, тут не поймешь. Арта, что ты тут делаешь? Би-би-би-беги. <laughs> По-моему, сейчас будет минус. 105-й. Убегает, убегает. Би-би-беги, <laughs> малыш, да, все бегут. А другая рта, вот несмышленая оказалась. Ну и вторая, вон еще один. 261 тоже. Ну, надо же вовремя смотаться, успеть. Тем более, тем более достаточно быстрой машины. -то. Нет, обе остались. Вон один бат сбежал. Хотя бат вон туда тоже подальше, бы в уголок отъехал. 110 решил на базе постоять. не, все-таки съехал, не стал захватывать. Счет 6-12. Слился там в поле союзный светляк. Недолго он прожил после, того, после своего бегства. Вот Арта, пожалуйста, тоже минус. Вот я к ПЗ сейчас бы. Вот НЛД свою куда-нибудь спрятать. Нет пробития. И не пробивает ни 110 ни 60 ТП. Это чудеса какие-то. У них у обоих вроде точность нормальная. Там МЛД у Як-ПЗ большое. Сразу на 1000 с лишним. Минус 110. Стало ему, наверное, сразу грустно. Блин, еще альфа прошла, да? Могло же на 800, к примеру, вылететь. Разряжает свой барабан Фош. Три раза пробил я Счет 10-13. Все, нету. Слился супер конь. 60 ТП на КД Нет, успел перезарядиться Но вот сейчас в такой ситуации Как можно было не пробить, я не понимаю Еще и золотым снарядом Куда он попал? Осталось три арты. Да, на Як-ПЗ попробуй. На такой карте догони. О, одна сама приехала. вот, Ну, единственное, остается надеяться, что они вот так. Как вот сейчас, да? С 420 миллиметров бронепробития не пробить объект 261. Это надо еще постараться, чтобы такое место найти. Теперь слева арта, справа арта. Ну, второй ошибки не будет. То было бы уж совсем забавно. Хотя видели не такое. Я где-то видел ролик там. Не помню, на каком танке. На е там, что ли? Три раза вот так партии Не пробил, не пробил, не пробил. Вообще какая-то... Какая-то странная чепушня. Ну, вот сейчас тоже вот это... Куда попал? Не знаю. Ну, может, в ствол, да? В ствол, когда попадаешь, он не пробивается там... Обычный получаешь этот картину не пробил. Там как раз и снаряд и полетел куда-то туда. А Супер Конь, кстати, даже ни разу не светился. Странно. Это очень странно. До конца боя четыре с половиной минуты. Надо ускорять такие процессы. Напоролась арта так случайно неожиданно. Гоп-стоп мы подошли из-за угла. Где там конь-то пасется? Чисто поле. Хотя, если он ни разу не светился, он может и АФК на базе стоять. Тоже вариант. Уж, ну не может тяжелый танк за весь бой ни разу не попасть в засвет, если он играет. Там нет-нет, сиди хоть ты где в кустах, но после выстрела кто-нибудь тебя до да обнаружит. А это что-то прям. Ну, остается только ехать противника на базу. О, ну да, супер конец дремлет. Он нос опустил. Грустно ему. Опять снарядку от ствол там полетел. Не пробить. Я. я к ПЗ, сейчас надо вот осторожней быть, арта. Ну, по крайней мере, сейчас будет понятно, где она. Арта точно не спит, она он двоих уничтожила. Где-то она в пути. Есть на тысячу. И вроде и деваться некуда, да? Я к ПЗ, слишком медленное, чтобы куда-то бежать сейчас. Вон, арта где-то справа. Перезарядка у нее долгая, но у Як-ПЗ-196 единиц прочности. Еще разок успеет отстреляться, пока уничтожает супер -коня. Точно. Пытается Як -под поджаться под камень как можно ближе. Но камень такой маленький, а Як-ПЗ такая большая машина, что. Где чемодан, не пойму. Сколько вот этой 92 го перезарядка, я не знаю, но точно не меньше 30 секунд, наверное, там ствол, будет здоров. Не успел. Ну, вот уже, уже в никуда, я в уже покинул давно позицию. Одна минута осталось ехать, ну не сказать, что далеко, но... Но и не близко. Для як -ПЗ это расстояние преодолеть тоже. Времени надо вагон. Переживает. Переживает игрок, что не успеет. Но ну нет, все-таки Т-92 сам выезжает. Он тоже хотел победить. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.